Всем привет, с вами Макс Репьев и Искандарий Никеев. Мы сегодня находимся в Шарже, чувак передает вам привет с гидроцикла. И мы приехали сюда, потому что здесь строится действительно интересный комплекс, который в три раза дешевле, чем Дубай Марина, но при этом до центра добираться столько же. Если вы сейчас присмотритесь, вот он, шпиль Бурдж-Халифы. И с Дубай марины его видно точно так же. 25 минут отсюда до центра, 25 минут с Дубай марины потому что мы вот там сейчас живем. Но при этом здесь есть другой плюс. Аэропорт Дубая, именно самый основной DXB, находится здесь. До него 7 минут, поэтому если вы любите Дубай именно для отдыха, приезжаете сюда для того, чтобы там отдыхать, то вы раз прилетели, 7 минут, и вы уже находитесь здесь. И пусть вас не смущает вот эта картинка, которая здесь находится, потому что из это что? потенциал. Потом Я всегда все. говорю, что вот это, это не какая-то там стройплощадка, это потенциал, потому что здесь есть возможность с нуля сделать все очень круто, очень продуманно, нет никаких сомнений, что этот застройщик сделает все как надо, потому что это, по сути, в каком-то смысле дочерняя компания e -Mart. Мы сейчас в отдел продаж попадем, вы, скорее всего, узнаете, что там все примерно так же и выглядит. Но для тех, кто не знает, что такое EMART, то это самый крупный застройщик Дубая. Не только вот. Дубая, а вообще во всем арабском мире. Да. да. И e кстати, славится тем, что он всегда строит не точечно, не локально, а строит какими-то локациями. В данном случае то же самое. Застройщик Eagle Hills застраивает весь вот этот вот полуостров. Который у нас, э, ну, по сути, вот, вот у нас граница да, между Дубаем и Шарджей, которая у нас у самой границы. Это парк Аль-Мамзар. Э, классный парк, даже если вы просто в Дубае оказались в туристических целях, не поленитесь, доедьте, там можно и искупаться, он на первой береговой линии. И, в принципе, он, он зеленый, и отсюда видно. И мы сейчас еще вопрос, да, где мы, скорее в Шарже или скорее в Дубае. Административно уже в Шарже, но локально практически, практически в Дубае. В да? Дубае. Цените, однако здесь очень приятно, и об этом мы, конечно, не расскажем. И я еще хочу сказать именно с этой точки, вот где мы сейчас находимся, просто посмотрите вот всю перспективу, да, как выглядит Шарджа. То есть действительно хорошие, красивые здания, и вот проект, про который мы с вами будем сегодня говорить, он низкоэтажный. Он комфортный, это не какие-то высотки, где огромное количество людей. То есть это такой спальничек у моря, который стоит в три раза дешевле, чем Марина. В три раза дешевле. Да. Смысл переплачивать просто, если у вас здесь с нуля создается район, не который 10 лет назад, 15 был создан, новый, с уже измененный, вот со всеми косяками, которые были здесь исправлены. Низкоэтажные, это как что-то типа Blue Waters, да? И вот, ну, как у нас один клиент сказал Blue Waters на минималках а может быть даже в будущем и на максималках то есть никто не знает как получится и здесь опять же огромное количество пляжной линии но вы это сейчас все увидите на макетах я просто хочу показать вам это именно вот в натуральную величину ребята кайфуют резвятся в дальнейшем вы здесь будете купаться наслаждаться жизнью, отдыхать, жить. И если опять же вы, например, покупаете недвижимость с целью переезда, то вы здесь неплохо так экономите и получаете то же самое расстояние до, до, до центра города, как с дубай мариной Совершенно ехать. верно. И это, по сути, у нас первая береговая. Но ну, мы сейчас как бы в заливе, но на самом деле до открытого моря здесь тоже рукой подать. И это на сегодняшний день самый доступный комплекс, если брать все четыре Эмирата. Абудаби, Дубай, Шаржа и Рассельхайма. Уже в Рассельхайме однушки сейчас перевалили за 1,1 миллион дирхам. А здесь есть даже в студии существенно дешевле Но подробнее расскажем Просто вдумайтесь еще раз Это на сегодняшний день самая доступная недвижимость В этих четырех эмиратах в первой береговой линии Да, наверное стоит просто поехать Посмотреть как выглядит сначала район Потому что есть уже готовые постройки А потом зайти уже на сами макеты Посмотреть что продается Сколько это стоит и оценить значит все это вот со стороны неспроста мы начали с пляжа вы теперь я думаю посмотрели что вот здесь вот ваш лежачок бы уже бы вот разместился вы бы наслаждались на зелень смотрели коктейльчики попивали но для того чтобы это совершить надо купить а для того чтобы купить надо смотреть видос до конца поэтому погнали мы сейчас находимся возле отдела продаж но зайдем туда чуть-чуть попозже я хочу просто показать вам как выглядит район уже именно готовый во-первых здесь действительно широкие променады вот значит у нас искандер идет просто по нему оцените если бы он он шел, например, с коляской, то есть никаких проблем не было, бы, все бы разъехались. И при этом райончик зеленый, симпатичный, низкоэтажный, не такой вот как бы европейский. При этом, кстати, мы переехали сейчас на другую сторону, именно полуострова. Здесь тоже есть пляж. Возможно, мы туда тоже дойдем, для того, чтобы вы посмотрели, как уже променады выглядят более-менее. Но заходим с вами именно вглубь района. Как вам вообще в принципе картинка? Здесь тоже широкий променат. На первом этаже у нас коммерция, все эстетично, красиво и Вы, прям так. Это уже зданная заселенная часть. Вы сейчас можете увидеть, что в принципе здесь уже люди живут. Есть спортивные детские mm -hmm. площадки, прогулочные зоны. Их ну, строить в Дубае так, чтобы сильно не беспокоить жильцов уже с данных очередей умеют. Строек тут бурная, но она вот чуть в стороне. А здесь, пожалуйста, жизнь кипит. Жизнь кипит, причем как молодая, так и средняя. Так что, господа, видите, у нас здесь, пожалуйста, вам газоны. Здесь у вас озеленение, причем очень много тенистых зон. Ну и всякие супермаркеты, гипермаркеты. В каждом доме есть подземная парковка, каждый дом, значит, с бассейном. Ну и вот так это все выглядит. Сейчас мы где-нибудь еще с вами пройдемся, для того, чтобы вы понимали, что это не просто такая вот стартовая картинка, что мы с вами именно идем, по уже готовому такому заселенному району. Выглядит действительно все симпатично. И если вы давно уже следите, например, за недвижимостью Дубая, то вы видите здесь вот этот характерный узнаваемый стиль Ямара. Да, архитектура прямо ямаровская. Но при этом низкоэтажные все. Да. Да. И это круто, потому что Ямар все-таки в основном строит застройки. Ой, высотки. Здесь вот уже функционирует, пожалуйста, вам гипермаркет. Круассанчики вот здесь, вот, значит, они, ребята, делают все что угодно, все есть. И вот э, застройка Дубая, опять же, она вот сильно отличается от той же самой застройки России, потому что здесь прям районы строят, сразу коммерция заходит, все, что нужно в районе есть. Школа, кстати, рядом. Да, причем там русскоязычных детей сейчас достаточно, достаточно уже много. Ну и здесь конкретно, в этом комплексе русских купают очень много. Ну, Знаете почему? Из СНГ. Потому что они тоже чухнули, что за в три раза дешевле можно купить. Ну, да, и, и почему бы не купить? Они еще любят воды. Да. Все, что у воды. Вот подземная парковка. Сверху, значит, находится сад самого дома. Ну и как бы здесь вы видите тоже, да, огромная часть озеленения, паркинг. И все как бы выглядит так эстетично. Здесь не просто домики, на самом деле, там внутрь мы сейчас не пройдем, территория закрытая, но ну, вот внутри бассейн еще есть, А мы это сейчас зал. покажем с макета, там ну, это все будет. Просто мы показываем это сейчас в натуральную величину, вы видите, да, что вот здесь вот сад находится, вот такие дома. Вот смотрите, как выглядит готовый променад, то есть с верхней частью у нас вот такая подготовленная прогулочная зона, с нижней частью у нас расположены пляжи с выделенными местами для купания, с буйками, есть вот такая вот стойка спасателя. И все прям супер красиво выглядит. Такая аллея из пальм, там чуть побольше, тут чуть пониже. Парковочные места, вот люди, значит, бегают. Ну как вам картинка? То есть это вот именно готовый продукт, который также будет продолжаться. Выглядит, мне кажется, супер эстетично. Можно, значит, здесь вечером пройтись вместе со своей возлюбленной, просто посмотреть за панорамой всего этого и, значит, днем также сходить на пляж. Идем теперь в офис продаж. Мы оказались с вами в шоу-руме, и мы стояли с вами вот именно здесь, вот на этой точке. Просто оцените, какой широкий пляж будет. То есть вы его видели, но он плюс еще будет прибранный, адаптированный, красивый. И вот такой вот полуостров здесь, значит, будет построен низкоэтажными, аккуратными, симпатичными зданиями. Будет яхтенная марина, будут пляжи с обеих сторон. И теперь, значит, мы поговорим с вами про недвижку. Вот если мы весь вот этот макет возьмем, это общее пятно застройки. Из этого сейчас готово, по факту, то, что мы с вами видели, это процентов 25. Это здесь вот еще все вот, вот вот Вот эти вот только домики. Вот этот, вот этот и вот соседний. Все остальное будет еще застраиваться. Здесь будет инфраструктура. На территории самого комплекса здесь будет 4-звездочный отель. Вот в той части, если лагуна. вы сейчас видите, будет лагуна. Я сейчас а, покажу. Вот ну, она. Лагуна по типу Уэмаровской Мина Рашид. А, Кто знаком с проектом, тот поймет. Это такой длинный-длинный бассейн, по сути. Ну и там же будет такая торговая улица, будет ритейл. Вообще, чем-то мне это напоминает пенинсулу в бизнес-бэе. Да, то есть тоже вот такой вот полуостров внутри Но канала. С той разницы, только, да. да, с той разницей, что пенину в несколько раз меньше, и в той воде нельзя купаться. В Дубайском канале не купаются. Здесь, пожалуйста, здесь широкие песчаные. Пляжи реально кайфовые. Слушай, но ну даже он и лучше, чем Blue Waters, потому что на Blue Waters особо тоже купательных пляжей, да нет, то есть нужно идти на JBR. Да, так и есть. Да, а здесь у тебя по сути те же самые низкоэтажные, та же самая европейская застройка, только у тебя здесь, во-первых, она, если Blue Waters сравнивать, там даже не в три раза будет дешевле, раз Нет, в пять. с Blue Waters там я даже да. и сравнивать да. боюсь. Но при этом у тебя точно такая же хорошая инфраструктура и огромное количество пляжей по обеи стороны. Все абсолютно. Да, есть. и они широкие, они песчаные, действительно, в Льодоросе, там только в Сизарсе есть свой пляж. куда еще надо зайти, да? А, да, ты не зайдешь, а так надо переходить на ГЖБР. Здесь, пожалуйста, где бы вы ни жили, в каком бы из этих комплексов вы бы не остановились, ну, например, вот что вам мешает вот в этом? Купить вот квартиру, это, да. которая стартует в ближайшее время, и вот у вас до пляжа, вот, проход прямой, буквально там сколько, сотни метров. А, также интересный формат здесь у Первой Береговой, а, у такой небольшой марины, это, конечно, не такая марина, как в Дубае, но тоже себе, пожалуйста, может быть небольшие какие-то яхты, ну, катера могут пришвартовываться. А, это классер называется «Кристалл», и там, возможно, через месяц тоже будет старт продаж. Но там будет более премиальная недвижимость, она будет немножко дороже, пока еще окончательно. Но она все нет. равно, скорее всего, будет дешевле, чем на Марине. Ну, конечно, конечно. Но при этом премиальнее, чем на Марине, да. Короче, давай просто не будем сейчас вот тошнить ребята и просто расскажем им, что студия начинается от 440 тысяч дирхам. Совершенно One bedroom начинается где-то от 600... 30, но это прям самый минимум. Ну, 650, пятьдесят давай возьмем. То это 650, да. Ван да. начи... ой, ту начинается где-то миллион... Один и Конкретно, сегодня у нас клиент рассматривает, уже деньги перевел за 1,1, и есть еще трешки, трешки будут за 1,8 и там, сто квадратных метров, вместе с майдрум такая большая. Вот, и она стоит 1,8 и восемь дирхам. Самое главное план uh, план uh, uh, вообще таких это, нету больше ни у кого. Да, это условия рассрочки. Uh, да, вы платите 10% uh, вот сейчас в момент сделки, ну плюс налог, здесь он, кстати, не 4%, здесь он 2%, и вы платите еще 20% в течение строительства, то есть ближайшие это 2-2,5 года. Причем у вас очень uh, гибкий план именно этой оплаты, этих uh, 20%, то есть вы можете их оплатить условно сразу, а можете там ближе к концу. Ну, там можно, да, согласовывать там по квартали, но еще как-то здесь, в принципе, достаточно лояльно. И оставшуюся сейчас 70% вы платите уже на ключах. То есть у вас нет никаких рисков вообще, потому что застройщик мега надежный, потому что большая часть денег, она там только предстоит ее оплатить. А у вас нет замороженных каких то денег. Пожалуйста, 10% уже выходите на... Ну, смотрите, от студии через 50 тысяч, это всего 45 тысяч, До дирхам нужно иметь на руках, это меньше миллиона рублей, для того, чтобы уже выйти здесь на сделку. Причем, кстати, трешки идут с постхендовером еще. То есть это вы получаете ключи и потом еще дальше платите. Пойдем, покажем просто. Ребята уже, я думаю, понимают основную концепцию. Теперь мы посмотрим, как будут выглядеть сами дома. Можно еще, кстати, перейти вот на интерактивный экран. Мы сейчас это все тоже с вами посмотрим, более детально, вот конкретно на вот этом проекте мы с вами посмотрим. Так, Искандер, я отойду просто, потому что здесь не особо будет близко видно. Мы говорим сейчас про МЭСК. Да, вот те варианты, которые мы по ценам называли, это МЭСК, здесь старт третьего этажа, они запускают по этажам. То есть уже несколько этажей распроданы, а через несколько дней будет старт третьего этажа. И здесь, hop, вот так вот. Есть сейчас возможность даже выбрать квартиры с видом вот. Вот чуть-чуть пониже, да, сделай. Не-не-не, не так. Вот, вот. ну, короче, ну, вы короче, видите, там вот да, море. Да. В ту часть, он дальше не делается. Да, то есть вот у вас, пожалуйста, море, пляж, прямой проход. Студии, они будут смотреть назад, то есть вид похуже, но цена классная. Однушки, двушки, пожалуйста, можно рассмотреть даже. Вы просто посмотрите, какое количество зелени вокруг. То есть это... Да. Это пустыня вообще. Здесь как бы песок, а здесь зелень. Ну и как бы вы видели, то, что это не просто картинка, а это действительно уже есть, это все можно потрогать. Воск, значит, мест сам по себе стоит здесь. Опять же, низкоэтажное здание, по сути, как вот в котором мы сейчас находимся, которое вы уже видели, комфортное для проживания. И прикольно, что ребята открывают его именно по этажам. Здесь у вас вот этот сад, который мы с вами не смогли посмотреть, небольшой бассейн, небольшие тенистые зоны, лежаки и так далее. То есть вы, если хотите, можете в бассейне окунуться, если вы хотите, то можете и до пляжа сходить, благо тут до любого, по сути, пляжа, ну, типа 10 минут, это вообще потолок. Вы даже выбирать можете, да, причем да. вы можете, мы показывали вам в начале обзора Аль-Мамзар, вот этот парк огромный зеленый, вы можете и туда, а, на, ну, там будет водный транспорт, который у вас будет напрямую. Давай вернемся к макету, я Давай. еще хочу кое-что показать. Что нужно понимать, во-первых, вот он, аль с той стороны. Вот, Видите? Расстояние, это не расстояние совсем. Что еще важно, вот этого моста пока его нет, он сейчас строится. Когда он достроится, транспортная доступность, она еще улучшится. Она, в принципе, здесь и сейчас неплохая, но надо по развязкам немножко покрутиться, чтобы добраться. Когда они запустят вот этот мост, Соответственно, вы как в эту часть, до бамзара гораздо быстрее сможете добраться, так и до Дубая. Если сейчас мы от центра ехали 25 минут, то будет минут на 7 меньше. И это опять-таки перспективы, да, то есть это такой отложенный потенциал еще и рост стоимости, и в целом комфорта, вне зависимости от того, для чего вы недвижимость здесь рассматриваете. Я вам могу сказать, кстати, что из наших клиентов кто-то брал под инвестиции, чисто для того, чтобы перепродать в дальнейшем, кто-то брал для себя, а кто-то брал даже для того, чтобы сдавать варианту. Тут просто ну, ответ простой: такого класса недвижимость в таком же расстоянии от центра, как Дубай-Марина, не может стоить в три раза дешевле. Совершенно верно. То есть, ну, это и... вот самый главный ответ на вот вопрос, почему стоит вообще здесь купить. Ну и поэтому она под любые цели подходит. Если у вас нет какой-то жесткой привязки вот, к локации, вам надо вот именно там, а, в любом другом случае я вам действительно рекомендую рассмотреть этот вариант. Единственное, на последнем старте мы там успели забронировать, может быть, квартир 5 всего, потому что ажиотаж достаточно большой, но желающих было гораздо больше. Вот, поэтому, если проект интересует, оставляйте заявку все-таки заранее, для того, чтобы мы банально успели все действия выполнить, чтобы к старту мы были с вами уже готовы, потому что, ну, все в пределах одного-двух дней обычно. Да, это, конечно, не те самые старты, как, например, происходили на бич-фронте, когда новостройки за 10, за 10 секунд все распродаются. Здесь как бы есть минимальная возможность выбора. Я бы, конечно, все-таки не рассчитывал на нее, но если вы заранее изложите свой интерес, то мы сможем вам подготовить эти варианты. И там уже, если деньги, грубо говоря, у нас будут уже заведены сюда, если у нас будет готовы менеджер-чеки, то есть для того, чтобы мы смогли забронировать это все, и, пожалуйста, вы уже выберете однушки, самое главное, есть – Студии есть, двушки да. есть, цели абсолютно разные, отдых, сдача, инвестиции, все это здесь воплощается, ну и плюс цена супер приятная, рассрочки супер комфортные, все супер лояльно, ну а пляжи вы, господа, видели. Есть что добавить еще? Да вот, наверное, мы все и сказали, на этом будем прощаться. Да, ссылки указаны внизу, я думаю, что многие из вас теперь заинтересовались, потому что мало кто вообще эти проекты показывает, мы же вам про них вещаем. Господа, обращайтесь. С вами был Макс Репьев, Искандр Никеев, компания Sunset Sellers. Мы всегда на связи, товарищи. Звоните.